Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас сразу несколько мотобуксировщиков представлены они в разных комплектациях и разные модели. А начнем с самого маленького: это у нас мотобуксировщик железная собака мини с шириной гусеницы 380 мм, длиной базы 1 метр. На данном экземпляре у нас установлен двигатель Зокшен, версия двигателя GB 270, что означает. 9 лошадиных сил, на буксе установлена фара, цепь импортная, усиленная, не сальниковая, успокоитель цепи, катковая подвеска, катушка на освещение здесь идет 9 ампер, 108 ватт. На руле у нас присутствуют органы управления выключения двигателя, включение выключения фары и рычаг газа. Прицепное вместе с ценями волокушами полноценный фаркоп снегоходного типа, пластиковый брызговик из ПНД пластика, также этот букс можно использовать на подвеске подпружиненные склизы либо жесткие склизы места крепления на раме присутствуют рама выполнена на лазер нарезки плюс гибко ЧПУ также по возможности можно э, снимать двигатель от площадки и перевозить по отдельности если это необходимо а данный буксировщик хорошо помещается в автомобиле седаны на заднее сиденье небольшие универсалы можно в одиночку его погрузить вес этого мотобуксировщика начинается от 60 килограмм, в зависимости от комплектации и установленных доп. опций. А дальше у нас модель уже побольше, ширина гусеницы 500, длина базы стандарт 1,5 метра. Здесь установлен мотор Zonction 15 лошадиных сил. По желанию нашего одноклубника Дмитрия были установлены ручки с подогревом, рычаг газа Тайга с подогревом также. отдельно выведена кнопка на включение-выключение улучшение двигателя и включение включения фары данный букс представлен на катковой подвеске, мягкой независимой также эту подвеску можно заменить на подпружиненные слизы на резиновые колеса то есть в этом мы никого не ограничиваем фара в базе у нас уже присутствует на 36 ватт также можно ставить фары смело до 60 ватт а катушки на зонкшинах они все вытянув а дальше у нас стоит а букс тоже на 500 гусеница а в данном буксе установлен двигатель зонгшен 13 лошадиных сил визуально пятнашка от тренажки ничем не отличается а под капотом по просьбе Василия был установлен механический тормоз а ручку тормоза вывели на руль, она также имеет фиксатор была установлена ЧК аварийной остановки на случай выпадения либо самохода-мотобуксировщика ручки с подогревом, рычаг газа, кнопка включения ручек, свет и глушение двигателя. Тут у нас представлена модель наша самая широкая. Ширина гусеницы 600. Подвеска, подпружиненные цельно резиновые колеса для езды по грунтовым дорогам, болотистой местности. По накатанным также дорогам можно на ней передвигаться. А данный букс можно перевести и на катки, и на подпружиненные склизы. Места крепления все уже присутствуют. Здесь у нас катки устанавливаются, а тут цельнорезиновые колеса. Ну и дальше уже опоры есть и для катковой подвески. Букс представлен с двигателем также зонкшен. Версия мотора GB460. Мотор представлен с электрозапуском. Под капотом у нас находится реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Дистанционный переключатель передач мы вынесли на руль. А здесь по комплектации кроме запуска и реверса ничего не присутствует. Кнопка на заводку, фара и глушилка. Этот букс будет использоваться с модулем толкач. Под капот мы вывели разъем фишки. Под реверсное основание с подмоторкой у нас находится на одной площадке, что очень хорошо натягивать цепь. Отдали гайки. И весь узел сдвинули назад. Настройки, которые идут у вариатора 265-55, их выставлять не придется заново, как это бывает, когда площадка не цельная. Также присутствует аккумулятор. Аккумулятор идет здесь 12 на 10 ампер часов. Такой плотности хватает завести двигатель даже в отрицательную температуру. Также наш одноклубник Владимир Ильич заказал прицеп. Будет в летний период ездить на нем передвигаться по грунтовым дорогам. Все буксы уезжают в Ленинградскую область. Кто в Санкт-Петербург, кто в областные центры. А мы будем ждать видео и фото от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр. Пока!